и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа сейчас мы проходим специальный мануальный массаж и вот мы уже прошли всю спину да уже ее декомпрессировали, вот локтевые техники были на чем мы закончили там мы продолжаем продолжаем с локтевых с печи лопаточной зоной это рука догоняет этот вот здесь вот мы закончили вот так вот, да? это подхватывает трапецию подает ее выше а эта рука растрясает и проминаем трапецию теперь с верхнюю конкретным кулаком прямо ну примерно получается три зоны раз придавить два и три где место крепления рука продолжает работать с плечом лапы леопарда да вторая рука кладет руку назад и мы под... разминаем плечевые мышцы дельту переднюю дельту которая спереди да если у человека прилипается плечо к столу вы можете может отодрать, да, отодрать, это вот укорочено малое грудное мышцы и дельта. Соответственно, вот мы дельту, и мало грудную там прям отключиться, прямо оттуда вытягиваем в длину, в длину вот так вот тянем. Вот тут разработали, и теперь легонечко держим вращение топорика. Вот видите, похоже на топорик, да? И мы вот так вот его вращаем в эту сторону и в эту сторону. Восьмерочки. Потом как палец ставим, легонечко, не сильно, без силы, на сустав, и чик, плечо сюда. А с той стороны указательным пальцем чик, плечо туда. Чик, чик. Да, вот, щелкнул вас. Опускаем руку. Это остается на акромиальном отростке, а здесь в нижний уголок лопатки. И да. даем лопатку вот сюда. Это мы растягиваем ромбовидная мышцы сзади, э, спереди вернее, которая сбоку вот тут крепится, под лопаточную мышцу, а ромбовидную сокращаем. Ой, то есть тут зубчатая, а тут ромбовидная. Сокращаем. Теперь наоборот. Ромбовидную тянем и э, леватор скапывал мышцы поднимающая лопатку, тоже вытягивается в эту сторону. Вот туда, сюда, растягиваем лопаточку да, вот так, вот так. Рука теперь лежит здесь на крестце и прям всем весом можете повиснуть, ваш пол, половин корпуса отдыхает, то есть вы еще во время массажа отдыхаете, а работает только одна рука. Вот она растягивает, эта рука управляет ее локтем. Нам надо тут, например, растянуть, да, Нет. пошире. Значит, смотря, отводим сюда руку и вот растягиваем вот. трапецию верхнюю. Обязательно чуть приподнимаем, потому что трапеция крепится вот там еще одну треть ключицы спереди захватывает, то есть она вот сюда заворачивается, то есть вот там еще. Растираем. Вот им надо лопатку открыть, опускаем локоть вниз. Вот, видите, поднялась лопатка. Mm -hmm. да, чем ближе к корпусу тела, тем больше она открывается. Но у кого бы спрашивают, у кого болит плечо или лопатка, да? Mm -hmm. ну, или рука, тогда придется пошире класть вот так. Mm -hmm. Спросите, болит, не болит. А, mm рыбня? -hmm. Да? Потому что соль. Вот, растираем здесь. Получается, у нас трапеция, она вот так вот ходит волокнами, да, тут ромбовидное получается э, сухожилие такое, значит, мы вдоль трапеции вот растираем, вдоль этих мышц, продольно получается, да, а теперь поперек этих мышц. Растираем поперек, мягко рука, да, запястьем тоже, да, отодвигаем лопатку, Теперь ходим, рисуем те же самые типа, глаты часов, которые у нас были, да, подбиваем ребенка конечность. То есть вот такие кружки. Так же ребрышки, да? Да, так, так же. и так же идем в том же направлении. Да, в том же направлении. У позвоночника вверх, а сюда вот ребрышки подбиваем. Вот такие вот у нас. Еще раз показываю. Раз, раз. Дышь, дышь, дышь. Доходим до.. Ну вот лопатку тоже продвигаем, это уже побольше у нас. Другие такие получается. Доходим до верхней трапеции и ее мы отдельно вот раздвинули, видите, за руку расширили ее, да, растянули и продавили, сжали, растянули, продавили, сжали, растянули, продавили, сжали. То есть вот эта рука у нас постоянно управляет локти. да. Теперь берем, так мягко заходим сюда. И рука превратилась в кулак И к торцу, помните, да? И кулаком вот начинаем всю трапецию Так, алкотком подключим Локоток вот так вот подключен Вот И сейчас у нас пройдут точки Триггерные точки, они несколько полезные. Я вам их нарисую Подушка, вот Значит, Значит все крылья. точки, не надо знать, мы да, достаточно вот, Место крепления трапеции, вот, в аккормиальном отростке и ключице, да, ямочка тут. Чуть-чуть сантиметрик отступаем, получается, вот, точка. Потом посередине вот этого участка, вот, точка. Точка в уголке лопатки, где крепятся мышцы, поднимающие лопатку. Соответственно, все давим в сторону лопатки, то есть вот туда, перпендикулярно в тело, вот туда. Вот здесь видно, что доходят мышцы трапеции снизу, да, получаются точки. <nu Migator> ну, дальше уже точек нету, есть вот тут точки, но сейчас мы их не будем рассматривать. Давай давайте, ладно, Значит, где заканчивается задняя дельта, и начинается малая круглая мышца, точка вот тут. Прям в лопатку надо давить. И между двумя круглыми мышцами малой и большой, вот здесь точка. Вот ее, наверное, видно эти точки, да? Соответственно, техника она по идее, должна ввинтиться в точку и вывинтиться, да? Ну, можно вибрацию сделать. Большой палец сильнее всех остальных пальцев. Поэтому, сфотографировать хочешь, да? Да, ну, давай сфотографируй. Поэтому мы сюда вот ввинчиваемся, прямо вот туда, в точку. Бывает болезненно, поэтому всегда предупреждаю, потерпи. 4. Вот от подруга. Нормально? Угу. Теперь вот в эту точку перпендикулярно. Вот в эту точку. Их вот четыре. На самом деле, там, если брать с китайской медициной, там точки много, по меридианам они идут, в несколько рядов вот так вот, да. Ну, нам все вот это китайщина не нужна, да, у нас в основном триггерные точки. И они часто совпадают с нервами. Вот тут идет нерв, можно вот эту точку, вот в эту сторону теперь продавили. Больновато, да? Ну так. А это значит попало. То есть, если больно, значит попало. Mm -hmm. вот, дальше уже точек нету, поэтому просто пальцы засовываем под а, лопатку и накатываем как бы, лопатку на свой палец. Вот uh -huh. туда. Да, и получается вон, сколько пальцев входит. Вот нет, Чуть ли не все четыре. Но три пальца точно входят под лопаточку. Вот, это мы заодно еще и. Вот приподняли лопатку, да? Это получается под лопаточную мышцу мы еще вот промяли. Да тоже редко-редко какой -редко массажист залазит. Теперь трапеция у нас получается идет. Вот так вот его окна. Спойлерный роб и вот так вот пошли вверх, да? фотографировать да еще раз нарисую чтобы было видно и вот волокна трапеции ну их кулаком соответственно вдоль волокон с вибрацией то есть вот тут растянули получается трапецию да локоть на себя и кулаком ее вот идет проработали и вот туда уводим чуть-чуть прям по линии этих волокон дальше под вот этим углом ну, тут ремболидная мышца попадает под вот этим углом уже меняем угол под вот этим углом под вот этим углом по диагонали да Не знаю почему угу. вот и теперь поперек всех этих мышц вот туда вот Уходим, опустили руку, круглые мышцы разгладили шестеренками. И от, из отработанной зоны уводим теперь лимфу вот туда, в подмышечную впадину. По ребрам спускаемся, по тазу, по ягодицам. Здесь между ребрами, ребра примерно толщина спалец, да, и между ними расстояние спалец. Как раз наши пальчики между ними проходят, вот так по диагонали. Расшатываю межреберную вот эти вот мышцы, там они такие коротенькие, по сантиметрике, такое много, много мышц там идет. Совершенно убираю у человека межреберную невралгию. Вот, все расшатали. И теперь добавляем вибрации ударной техники. Ну, желательно начинать с мягкого места, чтобы человек не пугался. Переходим на кости. И, соответственно, я вам говорил, да, что по ассистам отросткам больно бить, а вот по ребрам, ребрам бить можно, по лопатке можно, сверху по плечу можно, по тазу можно, по крестцу можно. Поэтому вот мы, смотрите, как бьем в разные стороны, как бы для декомпрессии. Ребра плавающие пропускаем, естественно, с десятого ребра примерно начинаем в разные стороны, для декомпрессии, пробили вот тут, вот. а удары какие могут быть? Легким кулачком, таким хлестким получается удар, с зажатым кулаком получается, массивный жесткий удар, да, То есть вот хлесткий удар, массивный удар, потом э, есть удар э, трещоткой такой, Можно объединить двумя руками сразу так. Это так, чисто. Думя руками, супер. Вот. Ну, как бамбуковым верником получается, mm -hmm. похоже, да? Ну, пальчиковый дождик, он такой слабоватый как раз для, этих, для наших целей. Ну, можно, mm -hmm. что, правильно, mm -hmm. чтобы успокоилось тело, да? Теперь шлепки. Открыто ладонью. Получается такой... Mm -hmm. Ладонь такой в лодочкой, получается вакуумная подушечка чтобы вот, патерея не было да, ну, звук, звук внутри, да. И после удара, после шрифов бывает болезненно да? Снимаем какую-то боль тем, что мы э, такую вы, вы, вытяжку делаем Прикрепились к мышце и продрожали ее вот так вот Вниз теперь идем Теперь все движения вниз, если да, это все работали вверх Слышите, да? Теперь вниз, потому что мы с, с, снимаем уже напряжение Повышенное давление это могло быть во время массажа повысится, да? Все это снимаем. Вот. Как бы на этом массаж спины закончился, сделали с этой половинки, потом повторили с этой половиной. На самом деле это все <клышко> достаточно быстро. То есть на одну половинку тратится 10-12 минут примерно. И добавим немножко теперь мануальной практики. Рука повисла. Если человек руку держит, предупреждаем, вот прям висело, просто висит. Взяли под плечо, Берете, да? Второй локтем целимся в первое ребро. Вот сюда, то есть открыли, не поднимая сначала, сначала <мышл> опустили, чтобы, чтобы, чтобы <плечо> попасть, чтобы попасть, да. <мышл> Подняли и на выдохе это рычат на себя, а локоть от себя. Вот, вот, ну, если мы нащупали, что у него позвонки первый, второй грудной позвонки сюда повернуты, да, можно прям врастить отростки, Раз и, и толкнули туда Далее идем по ребрам Локтем сюда спускаемся И эта рука тоже спускается Посередине Вот сюда опустились Тут смотрите, работает два локтя То есть получается рычаг двойной Вот такой Эта рука просто поддерживается еще пониже Тут Убеждаем, что все это выдохнул и мягко выходим из тела. Все, далее мы начнем новые интересные сеты с проработкой плеченопадочной зоны, волосиной части головы и уха. Но об этом в следующем видеоролике. С вами был Орика Лавгубин. С вас подписка. И ставьте на лайки. Переходите к на обучение.